Шевролет Авио 2012 год сделали ключ с кнопками. Это хозяина ключ. Это наш новый ключ. Заводим автомобиль. На сигналке. А теперь открыть. Автомобиль заводится. Это наш, мой ключик. Сейчас покажу, как выглядит дешевая, плохая микросхема. Выглядит она, примерно вот так. Такие мы не пишем. Поэтому у меня есть для записи свои пульты со своими схемами. Ну, показывать не буду, в общем, они офигенные. Все пишется через разъем диагностики пошли по проводу и вышли вот сюда Всё. работа готова